Поэтому что могу сказать? Могу сказать добрый день, дорогие друзья, для тех, кого сегодня не было а с нами. И для тех, кто будет еще с нами, нахуй всем тоже добрый день, а добрый вечер, блядь. блядь. Во-первых, игра нашлась. Принимаю игру, принимаю игру. А во-вторых, почему-то, когда Яндекс закрыл, у меня еще 10 секунд, я твой голос слышал на стриме. Ты его не на стриме слышал, а в голове, братик. Так, я мит иду, пацаны. Так, 74, а. 67. А, сейчас я ролю, ролю, ролю, ролю. 74. Ролим, ролим, ролим на гелике. О, бля... <laughs> нет, да. ты Ладно, хорошо. Давай, вержи, это ты керри или саппорт? Ну, бля, как? Ну, сейчас посмотрю по пику вообще, на самом деле. А, нам нужен тяж, парни. А, Бадон, давай, хорошо. Сегодня раз за него речь зашла? Дабл миг Юпи заварил, короче. Юпи напикал себе. Мне уходить с мида или с ним стоять? А чего? Чего? Ты же заролил там, типа, у тебя максы на ролл, Или нет? <laughs> Я не знаю. <связать> <Да> <связать> у тебя <связать> максимально, у тебя 74? Нет, нет, ты Ну да, а, ты, поб... ты победил в роли. <связать> <связать> <связать> Сука. Так, Ой. и ты дубай, ну, парень, ну зачем такие вещи делаешь, блядь? Так, ебать, я... А я-то поверил, блядь. Типа. Просто если А он не умеет, он, блядь, он принципиально, убьет, сука, не, не саппортит, блядь. Это такая гнида. А, ты этого урода не знаешь, он сейчас, блядь, ну, он все будет. Все, он будет. А, ну тебе сказали, что у тебя тычка медленная, ты, фу, ты фушник получается, ты, ну, тебя за человека можно считать с такой тычкой? Фу, О, все, а. не ждем, не ждем, не ждем. Начинаем новое. Целеустремленный, сильный, независимый человек, блядь, преисполнившийся силой, готовый побеждать, блядь, уверенных в своих силах. Не знаю, как вы, парни, я рассчитываю на победу в этот раз. После прошлой катки, ты пошел, да, уже? Ты уже пошел. Еще хуже антиматс ВД. Пойду пацанам дам, короче. Срочная медицинская помощь. Блять, в рот какой. Смотри, что делает. Говна, песок. Бей, просто бей в нахуй. Сейчас по тебе допуру он идет. Смотрите, mm. смотрите. Пацан просто вахает. А вот теперь а его теперь? можно. Да. У меня лойка есть, если что. Застопить есть чем? Нет. А я его догоню. Хорош. А еще тут кура есть, короче. Сейчас я кру заберу. Бля, вот это лютый разъеб, пацаны. Ебать. Вопросы, Чук. нахуй. Вопросы есть? Только она сейчас убить могут. Срочно нужна медицинская помощь. Я член научной экспедиции. Так. Нахожусь на... С э, слышь, член, блядь, научной экспедиции, ты берешься нахуй, со своим телеком блядь? Чи куда? Это не ко мне вопрос, так малой. Мне уже больно, я сразу, пожалуй, в транхиллы выхожу, а не фазы. Ха, решил, да, нахуй? Что? Мне просто нужно аккуратнее а? подпрыгивать. Все нормально. Парни, смотрите. короче, играют агрессивно, это их ошибка, потому что мы, в принципе, можем контролировать их дамаг. В принципе, достаточно хорошо мы въебали, короче, их на старте. Икспу получили, да? дохуищем. Да угу. Прям пиздец, как дохуя. Да Купает в... ты голова. Вот в чем проблема была кинуть второй. Мне нравится, что я очень пробиваю анчимага хорошо. И ВД в целом. В принципе, всех. Мне не нравится мой тупалат. С руки можно ебашить. С руки можно ебашить. Здесь же у нас, короче, мой третий скилл, который замедляет и восстанавливает мне ману за мои какие-то проделки. А я хочу забрать антимага. Есть, есть такая возможность? Есть. Нет. А, а, вот, а вот ВД есть. А, нет, уже нет. <связь> ну, тоже нет, да. Хотя... А, ну здесь же, короче, и e АМчик. Вряд ли у него откатится, короче, его скиллот. Я замедлил, короче, Тут этого урода. Тут несколько пожалуйста. Так, я съёгаю. Да. Я съёгаю. Да да нахуй. На я ху, заебал, хорошо. Все, до свидания. Все хорошо. Не, Мне понравилось. Ах, не хорошо, просто. хорошо. Вот и сейчас еще и заберешь этого мрачный, да, чудесную. А -а. угу. дальше нахуй. Я, я нормально попал, но я без могилы, брат. Я здесь учутился при помощи ТП, потому что мне весел моя у меня был лоу-хп, я пытался выжить, и я выжил, но потому что еще меня ебашло антимаг. У меня третий. Потуси там еще кое где я Да не, я уже иду, все. Ты там. Давай, у тебя сейчас четвертый уже будет, тебе достаточно будет. А, а мне, мне, мне нужна экспа, мне нужен опыт, голда, короче. Я хочу баш, доминировать, убивать. А имчик рассыпается, если бить с руки просто, он рассыпается. Это, это стой, хорошо, стой, стой, стой, крипов, крипов, крипов, крипов. Еб твою за ногу. Нормально, все, я как бы. Блять. Блять, еще маледикт, блять. И стану эти, блять, фу. Третий уровень наверняка на, вторую, на двоечку включен, на двоечку еще не так сильно, еще не так неприятно. Все равно ж блять это говно и бучая скоро будет. Летовать. Не не не не. не нет, спасибо. спасибо. Бля, ренджи бы побольше, ренджи бы побольше но было бы шест... хорошо. Ты решил отводик, да, сделать, короче? Нет, я решил просто пофармить, но потом что-то понял, что нет. Главное вместе ты, давай не давай не стоять, И если дикоешь, добивай. Добивай, а не оставляй на лохэпшкой, чтобы... она бывает, мне еще ну типа понял движку, не понимаю всю это на этом персонаже. Собака последний у -у -у. стак не дала. А умир. вот это не собака, вот это... Бля, братик, нужна помощь, поддержка твоя. Поддержка, брат. Да, я сам сейчас сдохну. Да, и я сейчас, получается, сдохну. Ну, я спрячу Аэма. А, а у меня транквилы все. Мы выжили заебок. Нормально, блядь, двигаемся, живем хорошо. Качественно разбиваем ебаленьки оппонентов, блядь. Никакой агрессии. Играем 3-3. Я для тебя, видишь, хорошо, короче? чтобы тебе тычка осталась. Да и мне тангул. Блядь, парни, нахуй. Мы проебали руны, блядь. Мы, мы, мы проебали. Да, По я что то проебал. про них вспомнил, а потом забыл. Mm -hmm. А потом как не вспомнил, да, и... Так, ну скоро у меня я пока вкачиваю. О, сука. Я вообще обычно сразу собираю два брейсера, а потом в тапок выхожу. Да. Сейчас как-то ситуация. Ну да, надо ситуативные Сразу, сразу в сабельку выйду, пожалуй. Наверное, ботинок сразу заберем И в возьмем один, прихватим, короче Так, пускай посидят, подумают о своем поведении, блять, нехорошем А, так она, надо, короче, вот это, вот это, наносит вот дамаг прям по площади, короче Когда он выходит из астрала Астрал дашь? Давай Дал, блядь. А давай, может, отойдем? Может быть, все-таки отойдем? Так, подхарасили, короче, АЭМа. УВД, пятый уровень у нас тоже. Так, предуправляю. Да, в принципе, ничего плохого-то не случилось. Мы-то разъебываем его. Петя, как у тебя дела на лайне? Ты как, Брод рот взял? 0-3? Петя, 0-3? Ты в натуре? Да. Грустно. Как-то. Я заебался, твой сериал слушать, Петя. Слышишь, пока она смотрит сериал, я играю в топ Сними наушники, да ей. <систит> И как ты это себе представляешь? У меня наушники так-то воды. О, блять, а я ему уже пытался, короче, блинкануться ко мне. Ну ты нравился. Да, заметил. Так, Хорошо. прячем этого урода. Здесь же, короче, встречаем вд -шку. С черепушкой его, блядь, нормально. Блять, как невкусно мне прилетает. Мне нужно подформить чутка, короче, на танго, блять, чтобы танго забрать еще. Потому что так-то у меня готов, короче готово кольцо для пт о нихуя что ты сделал хили просто, пока, да. да ты можешь хилить меня нихуя да сама. первым конечно свою хп шку трачу но у меня транквилы бля очень давно не играл за бадона очень просто еще не изучил материал короче обучающий по нему сейчас будут они на руны пошли они пошли на руны 950 нет. короче я я, я просто не хочу на нее нападать из-за его каски а ага, я мертв мертв а не нет, о, нет. Точно, мне шутки. Не, живи, живи, живи. Я, да не, короче... просто у него ульт появился. Я подумал, что. Помоги, брат, бум. помоги, помоги. Э, бегу, помоги, только из маны в ноль. Не, хуярь с руки, короче, я его сейчас в астрал кину. Да, да. Ага. да. да Вроде я, я. да Да, но нет? уходи. О, меня тоже выебали, короче. Ну, блять, ну знаешь, что? Уже хорошо. Я получил экспу. Да, Это заебок. Только я не понимаю, как у меня ульт работает, короче. Насколько я понимаю, он работает только на тех, кто в Астрале, да? Нет, он на всех работает. На всех? А что там про Астрал написано? Типа, что он в Астрале тоже Действует на врагов под действием способности Астрал импре. Ну, вот эта вот хуйня, которую на английском я не очень хорошо читаю. Дрянь, Куру хотел убить. Гад, Так. А сейчас можно, в принципе, и за. О, а у нас здесь уже и патч, да? Патч посидит, отдохнет. Ага. Так. Меня, блять. Почему меня? Малледикт. Хитра, жопа. Ульты есть? Если сразу, то Нет, у меня ульта, братик. Еще, бля, там, бля, две минуты кд. Бля, для меня это слишком долго, нахуй. Несанкционированный сбор, короче, у нас наверху произошел И знаете, что я вам скажу, короче? Я так понимаю, что сс на пуджа не был дан, да, парни? Не был дан. Не был. Если не был дан, то ты уебан. Извини, пожалуйста. О, то есть, ну, будь осторожней, будь внимательней. Я как бы считаю, что нужно быть внимательным в таких моментах. А, да, пуч не на месте. Спасибо большое. Спасибо большое. Ебать, я что-то не заметил, вы... нахуй. На... Вы... На... на крюк ему попал, блять, и не заметил. Мне кажется, у тебя подгорает. Не, а, не, не не, не, не. у меня не подгорает. Как Ебать, хорошо, да. А ВД идем, ловить. ВД ловим. Не-не-не. он тут. Да. Фиг знает. Если он дальше пойдет, отходи, отходи, забайте, попробуй. А, я тебя... я забацел на каску. Он его. Смотри меня сейчас вебет, ам, бля. Пока я последнюю тычку ему не могу Давай дать. Давай, иди, дай последнюю встакать. тычку. Иди, дай последнюю тычку. Да, он уже спал. Там, там все это очень быстро. Лучше отходи. О, спасибо. Так. У меня сейчас, сейчас сабля сука. будет, сейчас будет весело. Сейчас у меня первый скилл будет, будет весело, будет, сука, весело. Я им нахуй напинаю мразимость. Блядь, у меня не хватает 400 мне нужно на ульт. А, братик, уходи. А вот сейчас я мертв. Имел... Сука, надо было тебя заскинуть, короче, в астрал, блядь. Извини, Да, наверное, да. Может быть. Но в ВД я, я не напишу, скотина тупорылая. Ооо! Ой. Ой, ой, ой, ой, горит, убейте так, их. А, Блять, он пришел нахуй, я убить не дам. Пизда, а я... какая-то залупа, это страшилка. Петя, а ты за кого играешь, за деда, да? нет дед в комнате. Понял, а что, давление померил-то деду, блядь, да понял, блядь, а -а -а. Я понял. Малая, слышишь, малая померила, 120 на 80, как у молодого я мерю, у него 160, блядь. Блядь, дед там, блядь, этот... шан шан вот этого. Блядь. Ты, пропал Илюша, я пришел, короче. Люша, я пришел. Предлагаю забирать, короче, этого... Заебатый этот... Как его называется эта хуйня? Торрент, вот, заебатый. Ну, типа, у меня ульт есть, я могу в наглую идти Типа вот идем. Я в наглой уже здесь, блядь. <laughs> и крипы как раз здесь наши. О, сука, не, я отхожу. Так, заебись. Блять, проебать ультой, нахуй. Иди, как иди, так? и ульту, пока у меня ДД надо его найти подусить, по-моему, А, вот бьер, бьер, бьер, здесь. Пиздец, а бьер. здесь уже пуч меня въебал, короче. И вот ушел, нахуй. Че за хуйня, блять? ты нахуй, ебать, хуйня у нас Парни, нормально все на, лай на лайнах сидим, короче, отдыхаем или как? Все, я вкачал первый скилл, буду ебашить всем интеллигенции своей. О, такими Мне темпами какому... я башер быстро нафармлю. Такими темпами, нахуй, мы, блядь, штука. темпами я разъеб... разъебу себе микрофон. А, комара ебал. А, тоже, ускорение ну, атаки Бастрал же. Можно закинуть? Ага, на стол. Блядь, я Блять. А у меня до ульта. Собака! Одной секунды не хватило. Это прям такая битка сейчас. А нафиг ты вас срал спрятался? На мне малидик. А, да? Так. Mm -hmm. так mm -hmm. Сань, давай его. Прячь. Давай. А, лови, а, лови. Бутырный, у меня две секунды. Сань, сейчас уль ультанив жирного. У меня нет, нахуй. О, блядь, бай ты! Сука, одна секунда, нахуй. Хорошо. тут он съебался, нахуй. Он, наверное, куда-сюда пошел, короче, под вышку. Еще съебует, блять. Ладно, Сколько там у него осталось? Скорость атаки взяли, короче. Дальше собираем фаст Будем, нахуй, интеллигентами. Здесь же, короче, можно войда забрать, парни. И пуджа. Парни, все помогаем кунке. Блять, мне нахуй. У меня хп мало. Интересно, как. Давайте, танкуйте. Блуд, блять, ебаный стыд, нахуй. Ты, блядь, че бегаешь, прячешься. Не-не-не, вы что то прям в наглую поперлись дальше. Да? Блядь. О, ловил нормально. Все, ну, на да. Ну, сказал же, прям в наглую вы поперлись о, дальше. О, блять, о, блять, о, блядь, о, блядь. И... Мисклик был, мисклик нахуй. Но ну, я опять пытался засейвить, получается, сделал вид, что хотел засейвить, чтобы он выжил улетел, а он не выжил, не улетел. Блядь, И ну, интересно. Вот смотри, я вы... сосал в начале игры в 0.3, а сейчас мне 13-й улетит. И сосем все мы. Котя? котя. А что за, сло... за у нас за акцент такой? Котиан? Да? <смех> По дефолту такой встроенный акцент у нас? Или как? Или можно припомнить? Заводские настройки. Нихуя себе француз. Ну-ка, смогу стакнуть. Да ну нахуй, что он с ним, блядь? Сука, блядь, почему так, нахуй? Почему 5-1 идет в Войт, блядь? А <смех> Войт с кем стоял нахуй на линии? Почему 5-1, блядь? Почему так, нахуй, а не нахуй? Эээ, почти. Да. почти. А, а что, что за, за несанкционированные файты? Да я уже заебался, блядь, смотреть на эту залупу У нас, короче, будут вместо того, чтобы фармить, короче, он, блядь, в могиле отдыхает. Вау, блядь, как красиво. Защищаем вашу ценой жизни. Обожаю смотреть на дым, нахуй. А что и мы идем такие, нахуй, вокруг нас, блядь. А браками? давай, а, а давай, а че нет? -то? Давай, Давай, Я эту, сука. я с... передумал. Вот, отойдите, нахуй. они ультани, ультани. Блять, я ультанул, нахуй, блять. Что что дальше, помогло, да? хули, блять, так, нахуй. Что за хуйня у нас, с блядь, команды, блять. Пацаны, нахуй играют или мы с ботами, ебать? А вот был бы я в меду, был бы ты с нами в то время, да. было бы лучше. А тебя сейчас убьют. Он не убьет. Тебя. Да это хуй с ним, что ты в меду стоял, 01, блять. Ты в мидер, блять. Тебе нельзя идти, нахуй, 0. Сколько у тебя сейчас счет какой? Тебе нельзя идти 1-4 в принципе, нахуй. Ты мид, ты, блядь, ты должен тянуть позицию, ебать, как бы там ни было, нахуй. Не получается стоять мид, нахуй, фармить лесных клипов у и всех подряд, блядь. Ты кунка, ты можешь дабл стаки бесконечные делать, нахуй. Ты этого даже не знаешь наверняка блядь. И нихуя этим не пользуешься, блядь. Кстати, надо бы за кунку сыграть и куздсаки поделать. В лесного кунку, это же жесть. Это охуенно, я в мид, короче, собирался кунку, типа, и стакал инчитов Блять. Да идите нахуй. Заебут, блять. Уроды, нахуй. Хорош. Блять, это хорошо. Зайди нахуй, блять. алло, нахуй. Назад смотрим, парни, блять. Обращаем внимание вокруг, что происходит. Я на секунду подумал, что тебе не хватит маны, и ты сейчас дох. Ты плохо обо мне думаешь? Я не я не о тебе плохо думаю, я о героях а плане. Писать о тебе все так думают. Но приходится всех переубеждать, что ты нормальный пацан, короче. Так я же, блядь, говорю, что я всех переубеждаю, что ты нормальный пацан, блядь. Что ты мой, кровинушка моя родненькая, блядь. Мой внебрачный брат. Блядь, мне выходят все, блядь, какой-нибудь айтем наманул, Ну, вообще, если так посмотреть, то меня уже никто в одиночку не убьет. Давай, продолжать, в том же духе. Не хочется в одиночку умирать, блядь. Блядь, нам нужно просто собраться нормально, блядь. Ни у кого нихуя нет, а все, нахуй, постоянно ебошатся. У меня такое ощущение, что против нас реально постоянно, короче, играют пацаны наху... О, в 3К, блядь, стабильно. А мы, блядь, с пацанами, короче, ну такими, да, по фрейду, блядь. Поле чисто Да, на калибровке, нахуй. Калибруем аккаунт, блядь. Помогаем нам калибровать. Тебя видят, Саня. Пойдем? Пойдем? Меня не видят, короче. Они в ставят, да, наоборот. Ну знаешь, вообще не страшно. Иди сюда ВД. Короче, Блут, а ульт нет? Б ульт есть такая возможность, функция нахуй есть. Здесь ВД, пацаны, срочно. срочно. А, у вас там файт. Давайте, я ВД стерегу, он прям на мне. Он мертв, иди сюда лучше. А почти. Нормально, С хорош. Вот здесь. вот здесь. Хорош. Где? А я нихуя не сделаю, нихуя не сделаю. Блут, поставь, Блут, поставь, поставь второй, второй сюда на меня. Я просто не успел даже Астрал завязать, блядь. Блуда, блядь, ну, типа, аэродинамика в голове, нахуй, пошатнулась. Там, знаешь, космонавты бывают проверки такие, нахуй. Ну, после этой хуйни решил сюда зайти, блядь пиздец у него внутреннее ухо бля, я расстроен парни я расстроен я не этого ожидал короче от этой игры потому что начало было блять классная нахуй безумно крутое. начало классная а вот тиммейты не особо классные да не вкусные нихуя ну блин это, если будут раньше допер поставить ВДП не ультанул его смерть моя смерть на его руках и меня это расстраивает мне это не нравится я, блядь, я не... только что чуть Нет. не суетиться а, а кого мне не хватило урона ему пизды да Грусть, печаль, обида, горе. А у меня обисал Грусть, печаль, обида, горе — это то, что блять все видели нахуй, что там блять варды нахуй и всем и всем похуй. Саня идет для Саня сейчас раздевардит, блядь. Саня будет красавчиком. раздевардит Пацаны, вот вот это очень сложный выбор. Чтобы лучше, Repair кит или people Пипл. Я не знаю, что это такое короче репер-кит дает 25 регена а пайпл 13 к не основным атрибутом то есть доп скорость атаки для меня и мана Да ебался и мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое я хочу быть не убиваем Лучше возьми да для того чтобы для живут для краги краги я не буду брать мне скорость атаки дико нужна. Я тебя щитком засейвил, дальше сам давай. Да, блядь, спасибо, нахуй. Здесь. С собой. Давай в этих пацанов, нахуй. И еще не Егу. Кто бы себя Так, как И от него mm -hmm. так а, еще один уровень это заулка. Бшка, наверное. Собака блядь, по любому понадобится же. И, блядь. Сука, это, эти комары, нахуй? Когда они закончатся? Ладно, короче, убивайте с а... а, и блудсикер застил. Вот пойдем. А... а, ну ладно, слушай, он женяется, отсутствует такая вероятность, потому что, ну, блять, слушай, тем, э, кому надо что-то донести, они донесут, понимаешь? Это мудрость народная. Вот. А тебе, ну, блять, ну, ебать. Там кнопочка мут есть, если ты особо одаренный, типа, да, нахуй, но Ислав духом не может слушать, то, пожалуйста, вперед нам, сука, есть кнопочка мужская, нахуй, замутить нашего, называется. Ты что ответить другим не можешь. <связать> Ой, это больно. Не, все, на блутикера не гоните, он извинился за стил. Он, он хороший. Все, я понял. Хорошо. Он играть, типа, нормально будет, да, дальше? Ой, блядь, парни, <связать> нахуй, ебать. <связать> парни, нахуй. Это какая-то движка, блядь. Движка предположительно ну, получается, да? Из извиняй, по-другому не получится. Там на миду, короче, движка, я иду к тебе. Вижу движку, иду к ней. Иду к ней. Еб, вот блять, да ебаный нахуй, что за хуйня? Почему так, блять? И сейчас еще блута сосет, нахуй. пуджа <связать> нет, заебись. Бля, парни, а это какая-то залупа уже началась. Агрессия она, ты до добра никогда не доводит. Ну, как видишь, довела один в три размен. А я же никери, да, получается? Как Что ты получается, считаешь? Да? Я никери точно. Можешь оставить забыл. мне, на 100 да не хватает дам бф. Ну сейчас они толпой ходят, сейчас я хоть максово атаковать буду. Волшебство, слышите сюда. О, о. Я извиняюсь, но я походу забыл, как тебя зовут. Завали такое сука слово нельзя произносить. Какой Педор? да, Педор. Педор это получается какое? то имя? Это крымское, да? Ой, румынское. Я вот не помню, как правильно говорится. Педор или? Паспорте так и написано, короче. Ну, я думал, я просто его как-то кинул. А теперь можем смело А. Найти. Ну, а мы yeah, я пушить пушись. можем, а потом увидел, что тавра нет. Мне yeah, урон он не нужен, у меня уже 300 с им урона. Virgin. Тогда муншард, тогда муншард. Давай, я иду. А -а, короче, ну, понятно, кунка там уже, блядь. Ой, Пуши, блядь. испугался, нахуй, что-то сделал, испугался. Такой, Задание... Нет, надо, короче, ты. Смотри, когда ты решился, набрался храбрость, а потом застал. А, -а, -а <nowhere> <esas laughs> потом резко доочихнул, да, нахуй, я 3 в Блять, сэнль такой кто? жирный я не знаю, смогу ли его отпиздить, мне кажется, нет. Ну, чувак, минус. А, и я минус получается, нахуй. Ну, не, я лучше выходить, с вами хорошо. буду ходить, блять Я сюда бегаю, как будто на темп играю, короче. Не могу отвыкнуть еще до сих пор. Ой. Уже, блять 40 минут, нахуй, играю на ОД. И вспоминаю, что это не какой-то тиаж жесткий, блять. А у меня всего-то, нахуй, 200 хп. Ну, нормально, у меня три к всего. О, о, о, о, о. Саня, не, о. ну ты чё? А, не, хорошо, он сразу вылезет и в рожу получит. Ага, блять. Можно? Можно в рожу получить. Сука, можно не умереть, пожалуйста? Ой. Лоб, ты меня спасите, ради всего святого. Для да тебя далеко сейчас. Нормально, сейчас мы на нахуй с на распинаем здесь. Хорошо. 20 к силе, короче. Блять, ебать, у них там сходка пацанов. Там подписчики все собрались или что? Сейчас на хосте врыв будет максимально грустный. Ага. Подожди, я его, короче, Это ты улю... зря. АМ, АМ, АМ нужно. АМ мертв. Почти да ну нахуй блять он меня заебал своей залогой а чё кунка О, понял все кунка понял Я опять в голове обрисовал ситуацию в которой типа у меня было все хорошо и красиво но на выходе у нас с... получилось как всегда потому что блять, кунка я не знаю почему ну как-то блять странно нахуй типа блять я нихуя не вижу кунки у него ульт не в, а, не в кд блять нихуя типа ты на что, а -а -а. Раз, есть, рассчитываешь? что ты Твои полномочия на этом закончились может быть да, да нет, прям вот, короче, люто уверенно в этом. А, ну, Сатаник все-таки нужен. О, да, не зря собрал. М -м -м. Спрячься еще дальше, отойди. Дальше, отойди. Ты же ебать нахуй, там вафелька, блядь, да? ЦМ, на ЦМ катаешь, блядь, стенах нахуй хп нихуя нет, блядь. Да, ебать, нахуй тебе, да, ульта, нахуй, богом дано, нахуй тебе что-то вообще дано, в принципе, правильно, нихуя ты не сделал, блядь, даже если бы ты ульт впустил, это уже было бы хорошо, ты бы, блядь, вот ровно так же, нахуй, через 70 секунд его, нахуй, в кого-нибудь еще вкинул, блядь, и было бы хорошо, ты, блядь, по КД должен вязать свои, нахуй, ульт, да и хорошо, блядь, ты заебашил бы ебучего войда. он бы, нахуй, перестал двигаться, нахуй, стоял бы на месте, ебать, вопросы, ты бы засавил меня этой хуйней, такой, или... Там плюс а... короче, у меня уже откатилась бы пика, короче, я бы себя толкнул. Я ж тебе не наезжаю, не говорю, что ты еблан. Я тебе говорю, как на, ну, как в следующий раз сделаю, если такая ситуация появится нахуй вновь. Петь, никогда как... не боюсь использовать. Петр, я не знаю, как называть. Пацану, у нас тут беды. У меня тут маны нет. К так, а я. Зря, наверно дойду. Сейчас, 5 минут подождите, я отхилюсь. Красава, да, но не. зря потратил на него прям. Не-не-не, я, блядь, я за всю хуйню отомстил тому роду. Так, здесь еще АМ. Застопишь? Блять, если ультанет, я пойду Не, на тебе щиток я повесил по крайней мере 380 урона засевил враг уничтожен пацаны я уничтожил комара какова вероятность полностью проебать ману на о.д. маленькая ну да а пошли пошли пошли пошли там наши грызут Кого ваневу на меду кого-то это я просто летаю грызуны чувствовали напряжно Опа да, да, да, Сука, быстрее заканчивается. А вот и реализация Aegis'а хорошенькая Пиздец, блядь Какой долгой же у него БКБ, блядь, пацаны, нахуй Ебать Длится нахуй ровно, блядь, в мою жизнь. А, кунки похуй, какой барак. Сейчас пацаны, блядь? мне подхилиться надо. А че он выкупился, он же бесполезный. Не знаю. Денег некуда нажали. девать, блядь. Некуда ж денег девать. Да мы вообще да могли... зачем, в трон, трон давайте, в трон, ребят, давайте по-быстрому закончим. Чего? вы. Э, трон не несите, вроде. Ну и все. Парни, всем спасибо за игру. Все круто отыграли, несмотря на агрессию. Типа, это все в целях, ну, поддержания боевого духа. Все крутые молодцы, всем лайк. Да. Да. Да. Да. Да. Не, я не поддерживаю агрессию, нахуй. Ну, типа, если ты слаб духом, ты агрессируешь, короче. Ты должен контролировать свои процессы, блядь, вот этой мозговой деятельности. Отдела шпиц, блядь, просто пиздец. Паря всосал агрессию от меня. Нихуя не ответил, и такой, знаешь, типа, в конце, в конце блядь, такой, нахуй, давай-ка я, блядь, ебану, нахуй, фразочку, блядь, оделашпеет, блядь, Ни, ну, нихуя себе ты пост, там, нахуй, весь рот за... был полон забот, блядь, погланды, короче, на протяжении всей игры, что я ему втирал, блядь, о его качестве игры, блядь, и в итоге, нахуй, такая вот хуйня.